Всем привет! Если смотрите это видео значит я в землянке делаю обзор это видео выйдет наверное на неделе не знаю еще когда сделаю вот такие нордишки также будет скоро видео смонтирую по изготовлению второй коробки, которую первую делала ведьма там спрашивали Процесс изготовления будет? Нет. Процесс будет попозже. монтирую на днях, может. Ну, посмотрим. Вот такая коробочка вроде, получилась из сосны. Сделал. Простая. Бюджетный вариант. Ну, думаю, тысяча. тысяча. шесть будет стоить. Ничего особенного. Вот, <coughs> рисунки фрезером сделаны. Так, кто хочет нардишки, но не можете позволить дорогие. Вполне красивые, В магазине сейчас вставочку сделаю. Из фанеры сколько стоят. И также вставочку сделаю, сколько стоит вообще заготовка одна нард. Некоторые спрашивают, почему недорого дорого нарды стоят. Посмотрите, сколько одна заготовка стоит, лак, рисунки, здесь под стеклом рисунки, фурнитура, ну все, деньги стоят. Здесь брошировка серебряная патина, здесь чеканка, золотая патина, навесы чемоданные, ой, застежки чемоданные. Борта все резаные. С этой стороны смотрится ножки простые. Ссылка для заказа и других нарт. Сообщество в описании будет с этой стороны такой рисунок, мишка. Размер 50 на 25 пять. Так, внутри у нас? Под стеклом рисунки, домики, такие брошировка зажженные. Здесь у нас такие такая мадам расположилась ну вот такая коробочка <coughs> есть если -то, кому то интересно пишите Оп. фишки такие вот фишечки Скоро видео из землянки. Кто ждет, не теряйте.